Считается, село уже слобода вот это через речку разделяет нас а вот это круг это шаргород здесь местечко еврейское но между нами разницы не якую потому что мы вместе тут раду тут обрашиваясь манжевы и роза тут жил колотинский колбасник тут сапожник сидел в этом домике да она могла бы говорить, рассказала бы сколько ключиво. Андрей Шакон петвор, Амей. Красивые были евреи старые по этих месечках. Это очень важно. Красная. Не очень важно, синяя. Записан я украинцем национальность украинец. Вот, вот, Сарочка, вот. Делайте так, чтобы было быстрее, мы торопимся. Красный свет, поменяйте, я поеду. Другое дело, хорошо. Как они в Украине знали, где найти евреев? Соседи говорили, украинцы говорили, вот там евреи. Но не все. Я по фамилии, но каждый знаю кто там лежит. Они меня любили, как свою дитину. Да им царство небесное, земля, им плюс. Го-го-го. О, мама! Так все так кажут, все так кажут, что мы евреи да. Что иначе, я вам сказала. От мужика еврея не сделаешь. Вот папина фуражка. Вот что осталось. Так и в сказке все пройшло. Росеялись по всему святку.